Друзья, всем привет привет всем подписчикам привет всем зрителям новым зрителям кто еще не подписан подписывайтесь на наш канал сегодня покажем вам автомобили что что покупает народ сколько они стоят дешевые они дорогие в общем пойдем смотреть так ну и первый автомобиль на сегодня мы забираем это nissan лиф лифт электричка находимся возле сбербанка тут проконтролировали сделку с продавцом скажем так куплю продажи сняли деньги рассчитались нам отдали автомобиль данный автомобиль это nissan leaf год 2012 кузов zeu как видите черный цвет как видите машина пробежная она на номерах на литье на зимней резине светлый салон Ну сейчас салон я вам покажу автомобиль 2012 года один ключ так ну давайте сядем сядем хотел сказать пока машина прогреется она уже прогрета вот машина пробежная, на машине ездили, салончик, ну я бы сказал небольшая легкая химчисточка ему не помешала бы, а так в целом в целом состояние неплохое. значит стоит данный автомобиль 320 тысяч рублей, 320 за 2012 год. А пробег у автомобиля, друзья, пробег 49 тысяч, но по факту, когда предыдущий владелец, у того, у кого мы сейчас забираем автомобиль он его покупал со скрученным пробегом, наездил он 9000, то есть он его купил с пробегом 40 тысяч километров. По факту, здесь уже пробег был скручен, я так понимаю, я даже не знаю, где он его покупал, на рынке, с рук где-то и так далее. Короче говоря, пробег скрутили на 40 тысяч. Вот на данный момент настоящий пробег автомобиля получается у нас, ну, грубо говоря, 50 плюс 40, 90 тысяч километров значит остаточная емкость батареи СОХ-СОЖ 65% автомобиль едет в город Курган естественно наш подписчик был полностью обо всем предупрежден о состоянии автомобиля о остаточке батареи его полностью все устроило вот он купил данный автомобиль еще раз говорю то что данный автомобиль едет в город Курган погоды у нас нету как видите лета у нас вообще друзья не было хотим мы солнце проедем немножко нарушили ничего страшного вот в общем вот такой вот автомобиль с остатком 65 процентов а, кстати сегодня сегодня будет еще один Nissan Leaf мы будем его забирать с Артема о нем мы тоже расскажем кому нужна проверка автомобиля звоните пишите обращайтесь проверим отправим вам фото видео отчеты про машину будете знать все кстати хотелось бы добавить то что на этой неделе ребят сегодня пятница это четвертый лифт вот эта четвертая машина которая уезжает в центральную часть россии плюс 5 который мы сейчас заберем в артеме и также хотелось бы напомнить то есть вы можете просто попросить нас помочь проверить вам один автомобиль то есть сами сами на дроме нашли ссылочку нам отправили мы вам проверили кстати еще а, у нас все машины все машины открываете сайт называется drom.ru у нас если честно авито автору да ну это не актуальные не то что не актуальное объявление короче говоря у нас все машины продаются на сайте drom.ru вот а, либо сами нашли ссылочку отправили нам по нам по WhatsApp, мы поехали проверили вам автомобиль если нужно поставили его в транспортную компанию на автовоз либо можете заказать поиск автомобиля то есть определяетесь с маркой нам позвонили рассказали мы подбираем автомобиль под ваши параметры под ваш бюджет въехали с вами на рынок на рынке как обычно то есть если где-то еще внизу в городе можно сказать мороси нету да просто туман здесь уже начинает так моросить машины стоят вдоль рынка товары продают японские дорога как обычно здесь у нас разбитая покупатели ходят пропустим покупателей машины на рынок заезжают беспробежные то есть есть новое поступление автомобили также каждый день машины с рынка уезжают в общем ребят рынок на месте не стоит машины продаются машины Покупаются, прибавляются. По комплектации. Комплектация не богатая, то есть обычный руль, круиз-контроль, мультируль. А что тут еще есть? Антибукс, пищалочка. В принципе, в принципе, ничего такого особенного. Кнопка старт. Ну, это понятно, это лифт. Это практически на всех, да, не практически, а на всех автомобилях. Bluetooth. Так, дядя, куда ты едешь? осторожно в общем комплектация не богатая ну и цена тоже 320 тысяч рублей вот видите, кто-то купился и беспробежный шаттл выезжает с рынка предыдущий хозяин оставил какие-то штучки, дрючки очечница кто там сигналит вонючечка Внизу вонючечка. Кстати, Глонас на данном автомобиле установлен. И видите, машины даже вдоль дороги беспробежные стоят, продаются. Приус 20-й, восьмой год. Восьмой год. 575 тысяч рублей. Кстати, сегодня проверяли приуса. 10 год. Представляете, десятый год. Пробег. Родной пробег 49 тысяч. Машина целая, не битая. Не крашеная. Стоил автомобиль всего 595 тысяч рублей. И, кстати, батарейка там была на нем очень-очень даже хорошая. Ребята, и то, что касается гибридов, проверки э, гибридов, именно вот это касается Тойоты, там, Лексуса. На них можно сделать, провести тест от остаточной емкости батареи. И тест это должен проводиться не какими-то, там, вот сейчас, что то начали ходить там, какие-то штучки дрючки там подключают через телефон смотрят по 500 рублей ребят это не то то есть для покупки гибрида да не каждый не каждый покупатель сможет приобрести себе сканер который стоит порядка 100 тысяч рублей то есть оборудование должно быть профессиональное оборудование должно быть сертифицированное, поэтому с гибридами давайте как-то поаккуратнее следующий автомобиль сегодня который мы забираем это nissan Note. он такой модный с линзованными фарами с туманками на литье на хорошей летней резине Литье оригинальная японская ниссановская резина в очень хорошем состоянии естественно рестайл повторители хром ручки бесключевой доступ задняя часть автомобиля сзади установлена метла антенка омыватель заднего стекла задние стекла форточка тонирована задние стекла тоже тонированы. комплектация сейчас сядем в автомобиль вам покажу пока он греется вот видите написано уже автомобиль продан кстати датчик при столкновении пока он греется давайте покажу немного по ценам значит серый стоит без линз четырнадцатый год XD комплектация 98 лошадиных сил. Турбо. Есть турбо, есть не турбо. 489 тысяч рублей. Темно-серый, светло-серый, 16-й год. 1.2 тоже Turbo DIC 98 с 98 лошадиных сил. 4 камеры, 539 тысяч. Туманки сонары. 16 год. Темно-серый год год 2016 тоже с 98 сил климат кнопка старт система стоп они есть на климате есть без климата пробег 30 тысяч километров стоит он 549 тысяч рублей красненький 15 год а вот это получается у нас не turbo пробег 75 тысяч аукцион 4 балла 519 тысяч рублей так далее синий цвет четырнадцатый год 479 тысяч рублей бронзовый цвет 16 год 12 и 2 639 тысяч пробег 14 тысяч километров аукцион 4 балла сонары фары линзы много цен на ноуты показали давайте вернемся к нашему автомобилю то есть салон чистый ухоженные не вмятин ни царапин не ни грязи ничего нету кожаные вставки двухцветный комбинированный салон кожаный подлокотник подстаканники дверная карта обратите внимание в каком состоянии салон руль, датчик при столкновении, отключение айстоп, антипробуксовочная система, отключение э, датчика движения по полосам, электростеклоподъемники. Уши складываются, раскладываются. Климат-контроль. Кстати, на климат-контроле ну, машина она как-то поприятнее, посимпатичнее, намного симпатичнее смотрится. Значит, по месту в автомобиле. В автомобиле очень много мест. Поверьте, при моем росте, э, рост у меня 180, там 181, мне сидеть очень удобно мне сидеть очень комфортно подлокотник для водителя для пассажира нету как бы ну пассажиру ладно Пассажиры так проездят. значит здесь у нас ниша, здесь у нас прикуриватель розетка ручник эко режим здесь два подстаканника два ключа открыть закрыть японская сигнализация стоит с авто с автозапуском вот такая вот тут штучка антеночка вот такая ребят пробег у автомобиля пробег у автомобиля 59 тысяч триста восемьдесят восемь километров это настоящий оригинальный пробег то есть он здесь не крутился вот он родной аукционный лист четыре с половиной балла четыре с половиной балла просто так не дают вот получается с японии он ушел пробег был 59 370 сейчас пробег 59 388 то есть вообще ни о чем машина проехала автомобиль 2016 года комплектация медалист 98 лошадиных сил комбинированная кожа салон климат-контроль старт-стоп система ай-стоп система предотвращения столкновения система оповещения xenon камера автомобиль стоит 619 тысяч рублей здесь у нас идет верхний бардачок здесь у нас идет нижний бардачок здесь тоже лежит аукционик дублирующий все совпадает четыре с половиной балла вот а если вы обратили внимание да лежит сканер подключенный сканер автомобиль мы уже полностью проверили несколько дней назад сейчас хотим вам показать наш сканер мы уже его показывали вот, потому что еще раз повторяюсь, некоторые ходят там, телефончик подключает адаптеры свои там по 500 рублей, двигатель посмотрели, то есть он считал информацию с двигателя, все говорит все отлично, значит смотрите что что проверяет данный сканер. На данном автомобиле он проверил 11 систем, неисправности 0. То есть проверился у нас двигатель, антиблокировочная система, все приборы, модуль управления кузовом, подушки безопасности, интеллектуальные круиз-контроль, АКПП, бесступенчатая коробка передач, электронный усилитель ру рулевого управления, микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке, система выравнивающего устройства фары, система предупреждения а, смены рядности движения. Данный сканер, а, он имеет дилерские функции, то есть им можно калибровать. В принципе, им можно делать все. Главное, главное уметь им пользоваться. И что очень хорошо, немаловажный параметр, да, что касается именно Нисанов, именно Нисанов проверки вариатора. Кстати, сейчас покажу немного, да, то, что а, что он умеет делать. Вот, допустим, специальные функции. По вариатору то есть регулировка торможения двигателем подтверждение ухудшения э, жидкости для беступенчатой трансмиссии кстати это очень важный параметр очень важный параметр именно по вариатору 23 280. здесь этот параметр он очень хороший то есть масло в коробке недавно недавно менялась в общем можно откалибровать калибровка датчика ускорения э, удаление данных калибровки удаление значения обучения выпуск воздуха из электрических систем насоса данной калибровки и в принципе в принципе это можно делать а, в любой системе автомобиля то есть я еще раз повторяю то что данный сканер он имеет дилерские функции сканер у нас называется launch x431 pro v 2 ладно автомобиль у нас прогрелся а, сейчас мы сканер с вами отключим отключим и поедем в транспортную компанию так сейчас нас выпустят печечку включили потому что погода у нас погода у нас никакая чтобы стеклышки у нас не потели выезжаем выезжаем со авторынка смотрите машина да машины стоят вдоль рядов не помещаются так осторожненько осторожненько не помню говорил нет данный ноут DICS с turbo 98 лошадиных сил увидите блин, на выезде нету места нету микс камера заднего вида работает вида хода нету места воткнуть автомобиль стоит автомобиль практически практически на въезде Вот тур, турбо, да, и не турбо, блин, ну, турбо отличается конкретно, я бы сказал бы. То есть едет, машина едет очень достойно. Значит, вот такого плана спидометров показано то, что нам а, осталось проехать 75 километров. Температура 19 градусов у нас сейчас на улице, а, еще японский бензин в автомобиле треть бака. Смотрите, кнопочка вот это вот эко, эко режим. Когда мы ее нажимаем, то есть, смотрите, сейчас эко режим у нас выключен. Эко режим нажали, то есть появился у нас значок эко и спидометр загорелся вот э, такими, такой вот разноцветный стал. То есть в зависимости от э, того, как я нажимаю на педаль газа, да, на педаль акселератора. Цвет вот этот, то темно-синий становится, то фиолетовый, то зелененький. То есть, можем контролировать, да, как бы, расход топлива в эко-режиме. Эко Опять же, что касается места, по месту я вам уже сказал, по подвесочке, в принципе, знаете, вопросов не, вопросов по подвеске на данном автомобиле нету никаких, то есть подвеска она как новая, ни стука, ни шума э, ни гула, постороннего ничего такого нету, ни скрипа, вопросов нету а в салоне очень много пластика и вот, который раз мы с вами едем в транспортную компанию вы видели, в каком состоянии у нас здесь дорога мы едем, а в салоне тишина то есть э, быв... есть такие машины да, когда вот садишься едешь где-то по кротчам по кочкам слышен вот этот скрипт, там стук пластика как вот стыки пластика между собой здесь здесь такого нету то есть в салоне ну не идеальная тишина да но очень тихо и вот это вот не раздражает нету никаких сверчков ничего такого нету то есть автомобиль довольно таки комфортабельный и вот я, допустим, еду на нем, я ездил на таких автомобилях на дальние расстояния, там по 200, по 300, даже 400 километров ездил на таком автомобиле. И мне, вот едешь, да, за рулем, ну, понятно, то, что за рулем ты отдохнуть не можешь, но ты не устаешь. То есть ехать очень-очень комфортно. Машинку какую-то забирают, это Lexus. Lexus, ну, можно предположить, то, что он едет на эвакуаторе, это, скорее всего, конструктор, конструктор, правый руль. Кстати, вот по дороге в транспортную компанию проезжаем с вами стоянку, где стоят одни конструктора. Друзья, распилов, распилов. Ну, нету распилов. Я не знаю, кто сейчас возит распилы, если их возят только на запчасти. Хотя, в принципе, вот эти автомобили конструктора, которые все должны прекрасно понимать то, что на учет, на учет легально такой автомобиль не поставят. Да, можно там сделать планку, можно там еще что-то сделать, выбить номер кузова. И так далее но это ребят это все нелегально это чревато последствиями вот ну еще раз повторяю то что на вторые зеленый угол конструкторами распилами не торгуют в плане вот где где стоят нормальные машины есть специально отведенные отведенные стоянки и еще очень много вопросов, не то что вопросов да а вот ходим снимаем обзоры показываем автомобилей и вопросы такие задают а это машины растоможены это машины под полную пошлину все машины все машины они с ПТС которые стоят на рынке а, они растоможены и вот когда мы называем ценник допустим вот этот ноут да он там 619 тысяч рублей стоил все это это растоможенная машина то есть никаких дополнительных платежей вам платить не нужно на всем рынке там ну одна там две может три машины есть которые именно конструктора И то на них написано то что это конструктор то что она не под полную пошла короче говоря то что пошлины пошлины нету Третий автомобиль на сегодня лиф черный цвет это уже без первый сегодня у нас лиф был пробежный автомобиль на родном литье, кстати тоже как и пробежный на зимней резине ручки хром, бесключевой доступ, стопори белые, сзади красивые. Электрокар. Бензин он не расходует. Зарядка, со слов продавца, зарядка докупалась отдельно. Стоимость зарядки 10 тысяч, уже переделанная под нашу. Компрессор, данкрат. Танк все присутствует. Камера заднего вида. Установлено. Салон. Салончик тоже светлый. Я не знаю, по-моему, в лифах еще сзади места вам не показывали. Сколько места в лифе. Давайте покажу. А, если честно, кстати, да, я, по-моему, в лифе первый раз сижу. Вот сразу сел, да, вот знаете, как какая-то ступенька. Смотришь на переднего на пассажира, на водителя, знаете, как будто с высока. Да, в принципе, я думаю, вам будет видно, да, то есть передние сидушки, они как-то вниз проваленные, а здесь здесь как-то вот короче говоря, чувствуешь себя, <laughs> чувствуешь себя наверху. А, значит, подогревы задних сидений, здесь кармашек, салон, тряпка. В принципе, все, все как и в обычном лифе. Здесь ручечки такие удобные, можно можно держаться с левой стороны соответственно все все то же самое подголовнички электростеклоподъемники колоночка колоночка подстаканник ну как бы вот знаете блин как вам сказать то а? в принципе место нормально короче говоря если посадить сюда третьего человека то будет тесновато в плане вот как-то вот коленкам будет тесно тут они у меня ну практически упираются да но в принципе в принципе я думаю на дальнее расстояние будет нормально ездить если сзади сидит ну, два пассажира ладно выходим Лиф мы забираем с города артем 50 по моему 50 километров до владивостока то же самое то же самое комплектация подогрев руля подогрев всех сидений Bluetooth, Bluetooth, магнитофончик, флешка в магнитофоне есть, по месту со стороны водителя места хватает. То есть здесь ничего никуда у меня не трется, не упирается, головой нигде не бьюсь. Все просто, все просто замечательно. Так, в общем, вбили маршрут, да, чтобы примерно понять. Получается, самый быстрый маршрут в объезд пробки. 56 минут, 50-51 километр расстояние у нас с вами до владивостока так машину еще не заводили заводим и так э, осталось нам проехать 100 119 километров как-то уже гоняли лифа то есть там я подробненько включал показывал как он там едет в гору с горы набирает э, Километраж, как километраж опускается. Сегодня просто покажу немного покажу, как он едет, как он ведет себя на трассе. Вот, ну и покажем, то есть, когда мы приедем в Владивосток уже в транспортную компанию, сколько а, сколько осталось километража. Итак, ладно, поехали. То есть, остаток у нас 119 километров. Едем в транспортную, смотрим, сколько останется километража так, ну и сколько вот на лифах ездим все как-то не разгоняли до сотни за сколько секунд данный автомобиль набирает 100 км в час вот он секундомер вот, ну как-то вот мне неудобно да, все-таки одному это делать секундомер положу сюда вот, а, значит, сейчас мы сзади автомобили пропустим пропустим и поедем так, что-то у нас там сзади много автомобилей едет поток прям пошел Давайте, поехали. Так, 10 секунд. Не знаю, видели, что не видели, но получилось у нас с вами 10 секунд до 100 километров в час. В принципе, я считаю, что как бы достойно для такого автомобиля. И поверьте динамика да разгон блин ну она реально сумасшедшая здесь то есть э, сравнимо объем двигателя 2,5 там 3 литровый и самое интересное то что а, то что скорость автомобиль он начинает набирать снизов то есть нету такого то что пока там разгонится а прям снизу раз и попер ну естественно вот кашеточку стоит поднадавить да? километраж километраж он сразу начинает Падать. так тормозим аккуратно в общем 10 секунд до 100 километров в час ребят короче проехали огромное расстояние нереально огромное знаете сколько 30 километров осталось осталось 58 короче говоря Лифт нужно покупать в те города, где, <смех> где нет подъемов, где есть одни спуски. То есть, чтобы он постоянно ехал вниз, экономилась энергия, чтобы он заряжался. Вот. Кстати, стоимость автомобиля, не сказал, а стоит машины 423 тысячи рублей. Ну, давайте покажем вам. Проехали 51 километр, остаток 34. Уже находимся в городе. Практически приехали. Автовоз стоит. Приехали уже, кстати. 124 регион, полный, загрузился, сейчас поедет. Вот еще два стоят, тоже 124 регион. Я так понимаю, это какая-то одна компания не местная. Один вот загрузился, второй сейчас будет грузиться. Что там у нас? НВ, фиты. Степ вагон Сиента, Фидшат, Кейкарчик стоит наверху. В общем, доехали до транспортной компании. Вот остаток 21 километр. Проехали 55 километров. Вон она транспортная. Еду уже второй раз с Артема на таком автомобиле. Вот первый раз у нас оставалось чуть больше километража. Ну вывод такой. Я себе такой автомобиль не куплю, потому что действительно очень мало его можно покупать, нужно покупать в какие-то небольшие города, где нету крутых горок, сопок и так далее, в какие-то деревушки, да, там это выгодно и как бы, короче, там это будет нормально. У нас в Владивосток с нашими спусками, подъемами, ну я считаю там. Зео это не актуально. Если А, Зео там еще может быть, да, но Зео никак. Это еще раз повторяюсь, это мое мнение, ни в коем случае не хочу обидеть ни подписчика нашего, который приобретает этот автомобиль, ни а, уже владельцев таких автомобилей. Ну, следующий автомобиль, четвертый на сегодня, это Honda, Honda Shuttle в таком в синем в фиолетовом цвете. Сейчас мы выйдем, состоянки нас выпустят. И немного покажу вам салон данного автомобиля. Пробег 55 тысяч. Ребят, выезжаем. Почти электричка. Почти. То есть это а, шаттл, полноценный гибрид. Но еще с бензиновым мотором. В данный момент двигатель у автомобиля не работает. Едем на гибриде. Тишина полная. Смотрите, Филдер стоит, гибридный, полноценный гибрид, 2016 год, 777 тысяч рублей. Виш, 2010 год, 4WD, 750 тысяч рублей. Итак, автомобиль этот, 2015 года выпуска, полноценный гибрид, как я уже об этом говорил. Автомобиль, передний привод. Есть не гибридные версии автомобилей, есть гибридные и 4 воды 2015 год хорошая комплектация стоит автомобиль 945 тысяч рублей война там какая-то между собаками идет что они там не поделили между собой значит смотрите объем багажника неплохой в данном автомобиле везде как бы ковровое покрытие пластика по минимуму здесь вот такие вот удобные полочки ящички что-то сюда можно положить сюда можно установить шторку в багажник только если честно шторки вот именно вот фиты в шатлы, да ну никакие они идут. идет вообще какая-то тряпка значит подписчицы наши докупили колеса хорошая там зимняя резина показывать уже не будем на литье. А, ну и примерно да, чтобы вы понимали вот объем багажника два колеса сюда смело влазят четыре колеса сюда тоже войдет но так как автомобиль поедет на автовозе чтобы они не прыгали по салону остальные два колеса мы положили в салон вид сзади автомобиля он на летней резине на хорошей летней резине на обычных штамповочках но с родными полпаками обвесы по бокам формированные ручки ветровики установлены бесключевой доступ в автомобиль вот задний ряд сидений трансформируется, он примерно вот так. То есть вот эти колеса тоже у нас сюда легли, никуда не отсюда не денутся. А салончик, как видите, комбинированный с кожаными вставками. Подняли, зафиксировали, все. Сидушка никуда не денется. Дверная карта. Двигатель стоит. Сейчас покажу вам двигатель, полутора литровый. Так, где ты там будешь? Все просто, ясно, удобно, доступно. давайте покажу вам посадку в автомобиль то есть вот я подхожу к автомобилю сажусь в принципе сел ну два движения сел удобно садиться двигатель не сказал полтора литра 110 лошадиных сил значит масса автомобиля 1 тонна 220 килограмм ладно поехали потихонечку потому что время уже много ближе к вечеру транспортная компания скоро закроется нам нужно поставить данный автомобиль в транспортную компанию так напоминаю пробег 5 тысяч стоит робот кожаный руль полный мультируль регулировка громкости работает землю сигнал гудок ну это все все это мы проверяли отправляли фотографии наша подписчица уже новый владелец данного автомобиля все это знает лепесточки переключения передач круиз-контроль управление меню туманочки Ну, туманочки не японские туманочки установили здесь вот все подключили а, все работает комплектация датчик при столкновении кожаные вставочки говорил я уже а здесь у нас идет вот такой мини бардачок с двумя подстаканниками бутылочки сюда влезут там у нас идет бардачок бардачок в этом бардачке у нас предусмотрена розетка прикуриватель на 12 вольт режим эко сразу здесь загорается видим то что мы его включили дальше вот здесь э, тоже вставочка такая небольшая что-то что-то туда можно положить так ну-ка музыку надо сделать потише дядя там какой-то говорит стоит родной магнитофон с большим с большим дисплеем а, далее значит с левой стороны у нас бардачок бардачок здесь у нас идет подсветочка зеркало все в принципе как и везде климат контроль на этом автомобиле идет электронным, вот видите, челдобрек такой нарисован, на ноги на лицо дует, то есть можно включить в данный момент у нас включен кондиционер подогрев лобового стекла подогрев дворников, не дворников подогрев зеркал, все это дело у нас включается ну и также прибавлять можно вот все у нас сенсорная. Раз, печка выключили. Кнопка старт. Значит, руль у нас регулируется по вылету. Видите, да, по вылету он ходит. Ну, естественно, по по наклону. Кому как удобнее. Допустим, я всегда езжу руль, а он задвинут до конца, да? Ой, как никуда не нето. Не могу я одной рукой, блин, как-то делать. Ладно. Машина умная, показывает, что, ребята, давайте пристегивайтесь. Нужно значит нужно ездить пристегнутыми давайте по месту по комфортности ну на грунтовке как то не особо комфортно ну хотя тоже не сверчков там не скрипов я особо а, такого не слышу по динамике автомобиль он просто шикарен замечательный я не знаю блин наверное схожим с лифом я так думаю вот а, поначалу да вот на разгоне лиф, лиф его сделает вот но шаттл потом Потом лифа догонит в общем что еще сказать хороший хороший семейный автомобиль единственно то что они вот ну, немножко не почему-то цене поднялись то есть покупали их по 880 там по 900 по 920 вот данный автомобиль стоит 945 тысяч рублей но поверьте он он стоит своих денег то есть автомобиль мне очень нравится ну все на сегодня все то есть показали какие автомобили покупает страна